Тебя подстерегает огромная опасность, которая сокрыта в шаблонном поведении, Утрачена отныне и логика, и ясность. В толпе вокруг меня сплошные привидения. Религия, политика, соцсети и реклама Дарует вам хоть толику полезного и важного. Ложь лицемерие и тупо куча хлама, И тонное обещание чиновника продажного, Глупые рабы, что мнеть себя свободными. Глупа топаство, что мечтает вечно жить. И смысл ваш не быть голодными. Цель вашей жизни тупо день отбыть. Это сборник стихов «Цензура». Читайте, пишите комментарии, подписывайтесь. Всего доброго, берегите себя.